Всем привет, дорогие друзья. С вами я и мы будем играть в бедроковую коробку. Со мной Олег, короче, вся тематом. Так со мной перечисляем Минато намикадзе, Тедди, Олег, Райт, Флинди, Кивикот, Лука. Ну как, вы Ой, да вы господи, говорите по очереди. Да. Да, я Это, казалось, диспульсия диспульсия да, да, да, да. Я, который больше всех молча. Ну, мы, мы уже продули, 40. Лучше 40. Я лучше на сорок тоже накоплю Мака. На То он... Ты а, тоже он... макака вообще, макака нет, с красной жопой. да, Ребят, в красный. Надо, алло, Ребят, надо вы прикиньте, в красной он? команде есть донатер, и он провёл гений, он деревянный кирпой? А нет, не в красной. В какой? Не знаю. А его тут нет в игре, а инвен провёл. Ладно. Люди, я... мне нужен один булыжник, это Вы это... Мне ещё чуть-чуть булыжника осталось. У меня уже железный. Где железо найти? У меня же... железо... Какое попадает. железо? Тут да, только да. Булочник, да, и этот. булочник и вот это золото. Железно. И... Так, я на... А мы, я... мы с блоками? Нет. Лаки блоки мы Прям бы... Моих... Смотри, видишь, там отчёта не было. Мне кажется, был бы отч... было бы это, если бы мы там находились-находились, оно бы, мне кажется, со временем закинуло, нет? Ну, когда-нибудь через лет пять, возможно, закинуло бы. Ну да. Да, это неизвестно, когда. Через лет пять... Но не факт. Будьте аккуратны, потому что тут уже. Да, да, да, тут. Да прикинь, да, бесконечные. Будьте аккуратны, потому что с нами не. Надо звуки Майнкрафта включить срочно. Да, да, да, кстати. Все тихо. Тихо. Надо звуки слышать. Нам надо знать, кто с нами находится. Мы то друг друга видим, а других то мы не можем видеть, поэтому мы должны их слышать, мы должны быть, мы должны быть как совы. Да-да-да, это, понимаете, это как, это как в КСК. Мы не видим врагов. И мы должны быть тихими, как кошка. Нет, у меня кот сумасшедший, он громкий. Мы должны быть тихими, как мышки. Мы еще они громко печат. Нет. Да, давайте не болтать. Мы шумим и не даем... мы не болтаем. Я... А я вот, например, скажу, подписывайтесь на канал. Я вот шумлю. <смех> и на меня тоже подписываются. Осуждаю. осуждаю. Ладно, я не осуждаю этой да. девушке. Блин, тут не сработает такое слово, то, что осуждает только Флиндин. Вообще-то <связываем> я только могу осуждать. Там вы, что люди, мы не самовыми, мы, должны быть, мы, мы должны быть как мыши. Мы вот именно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Что? Что? Что да нет, сейчас. Сейчас мы не сейчас не фига, не фига не услышим. Фига нам надо отделяться. Мы сейчас нифига не, не услышим. Да. Потому что сейчас с нами очень много людей копается, именно из нашей тьмы. И мы находимся еще очень, очень близко к краю. Это вот что. Фа... Значит, где-то ближе куда-то. Не знаю, я, копаю, ногу... я кучу под землей, не а нам не надо пока искать команды враждебные. Да, нам нужно хотя бы на железку накопить. Вот с лаки-блоками было бы быстрее, но там людей просто да. никто не играет. Я не знаю почему. потому это слишком легко, поэтому и не Логично. А, а вдруг это нелегко, вдруг это хард хард Ну там не только ус... там не да, только, там не только облегчение. облегчение. Вон, Олег в лаве умер, потонул. Я да, там, например, зелек в тебя кидают. Крипера спаунят. Раз... Олег, ты офигел, быдло? Капаемся. Капаемся Откуда да. у тебя уже алмазная кирка, Олег? У меня тоже алмазная кирка. уже давно. Как? Где а золото, золото? Надо Какое Там, золото надо. Там купить надо у жителя так, ну, да. за. Забулышник покупаешь золото. Да. Спасибо, ним, за подсказку. Да, просто, просто, а, промежут. Промежут. а вы все снимаете? Я, я не снимаю. Я, не раньше. Снимаю. я нет. раньше сниму канал. Я, я тебя еще. не спрашиваю. Я сейчас не сниму. Аллама. А, я хочу себе продолжать. Так, Олег, Олег, ты снимаешь? Нет. У меня когда есть время, только снимаю. снимаю. Только Лучше ты, и я, да? Что-нибудь придумал? Я, что что не меня... придумаю, сейчас начну. А... я вообще а, ничего не слышу, а мне надо еще громче сделать. Знаю, сейчас... Вообще я вот прям на сотку выступаю. Меня... Так, ну 20 а это я... нормально. Да, Но 20, 20 высоко... я еще слышу. А, Ой, вот, вот я, просто... я, а я, я, держу... вот это... я все это... включу, теперь слышу. Это... Тихо, тихо, Олег, тихо. Ай, нет, рядом никого. Я только носат его слушаю. Так, я себе хочу уже купить. О, все, у меня кирка три на три. Я буду покупать. Я хочу тоже на него купить. Мы как-то очень быстро как бы развились. Против не нас Минато на Микадзе. А этот Лука, Дамблер. Дум, блин. Да, блин, О, ребята, все вот всем остальным пацанам, кроме нас, надо было в одну команду. Флинди, чё ты так копаешься далеко, ты чё, с ума сошёл? Да нормально. Да нет, там может быть поджидать кто-то, какая-нибудь крыса. Это я... А, да, я нашел. Ты нашел кого-то? Я нашел чужую базу, да. А, зря. Ребят, нам надо мечи срочно да, закупайтесь. Как мы купим? У нас ресурсов нет. Костя, я могу кому-нибудь дать алмазную кирку? У меня уже... Он а нашел нашел. нашел нашел. А мы какие? А, фух, мы синие. Я вижу, Олега такой приходит. Есть, пугал. Я уже половину бронировала. Мне нужно... Не бери, не бери. Дамбри рубил... Красную команду я вижу, ну, бьёт. Нет, я же Дамблер Дамблер. А, дамблера убили? Да, да это не... зачем <связь> Минато на Микадзе? Или кто там к нам прокопал? Какой Минато Ты за языком следил. У меня на Руга, девочки, не ссорьтесь. Помады хватит бунт. на силу. Это не Минато на <связать> а мы, мы, мы не можем тебе дать ресса, потому что ты не за нашу команду. Флинди, ты кого-то... А, ты разнешь желтых? Да, спасибо, Николай, <решил> да, а ну, а, да да дай ресы, дай тебе. Я просрал кого-то просрал. Не, кого не, не могу тебе дать ресы, это а другая а команда. Да, да нет, да Боже, Боже, лучше. Ушло! Тебя убили? Кое-что да дай ресы, кое дай ресы дать. Вот тебе дают ресы, вон сзади. Лени сказали, не ходи никуда, далеко. Но я им сломала и убила одного. Это нормально. Правда у них Но... теперь много изумрудов. А ну да, Флинди. Да, Всего да. лишь что у них почти да, много изумрудов, которые сейчас пойдут на нашу базу. А у нас кровать вообще не застроена. Вот в чем. Блин, она... Ее застраивать толком давай нету Мы работаем, работаем. Нет, можно застраивать. Дай резов, дай резов, дай. Ресов. Каких резов да. у меня резов-то нет. Ну кирку какую-нибудь. Кирку могу вот алмазку дать, Где кирку ну давай. А да где не были не вон, они были, я? Костя, Костя, вон там, вон там. Вон там, в кактус попал. В кактус. кактус. Ребят, я заколотил а у нас кровать. Это вот. Ах, мы... у меня за боже. Ой-ой-ой-ой-ой. А где находится чужая база? Я не ну, знаю. Вот, вон вот там, вон там. А ну, что, мы одни остались, по да, сути? Да, все ну, ну, иди, иди. там чего в маске? Там так чего, я а? тоже в алмазке. А у, а? за... изумруд... у меня тоже за изумруды меч. Ну, можешь тогда идти, ну, если смело. Не убили Могила. Так. Больше я больше урона пронес. Ребята, нет! А вы где ко... а вы Какой Быстрее, Кости, Олег! А где Олег? Костя, беги, Костя, беги, Костя, Пошел беги. вон, Дамблер! А, это Вася! Вася. Это я вася, вася, Вася может вася. Я знаю этого Кость, а норм? У меня куча брони. Давай мне чё-нибудь. Бери, бери, бери сюда. Бери. На, Флинди, у меня броня. Ой, Меч такой, алмазный. Господи, почему я вас не вижу? Защита. Вон чел, вон чел, вон чел. А вот, конечно, Ребят, вон чел. На, Помогай, Помогайте, помогай, помогай, помогай. О! О, Что? Сунуть. Um... Yeah. Твою... олежа полу... иди вот сюда. Поделитесь. Пожересами. На Флинди. Флинди, Флинди, держи. Олег, на держи Вася. Никто а, да? да, Так, реком... я пока буду зачаровывать, ребят. So, Постойте, посмотрите, Никто на меня не должен. не должен. О-о-о-о, -Well, просто это зачарование бога. А у olmayield? меня защита 2. Защита 2 плюс шипы. Налик. Олег. у меня тоже защита 2, шипы. <zum gives> защита 1 ботинки, но это не страшно. И шлем. Защита говно, конечно. Так. Все можем как бы нападать на других. Пошлите в ту сторону, в ту, я уверен, там кто-то Подождите, есть. мне надо полностью алмазку. Я себе У вас есть булыжник ненужный? Ой, у меня его куча. Ну, да, я уже убежал, давай. я уже убежал. В какой стороне вы? Я не знаю, в Мы какой стороне. Я вижу там это. Я вижу трупов. Я вижу куча трупов. Главное не видеть, главное слышать. А ты видишь наши трупаки? Ой, я вижу ваши трупаки, и вас убила зеленая команда, да? Да. Это... Значит, они рядом с вами. Дай, дай, полужни, бу полужни. Пойдем туда на их базу сейчас. Да-да-да. А? Бой. Это не наша. Это ваше. Так, держи, это держи. Я держи. Стой. Я тебе там модненькую свою классненькую на а у вас О. текстура стоит моей брони да это алмазная. Угу. У кактусная вообще. так все погнали О, у тебя есть изумруды а они вон туда пошли я уверен мне просто надо тоже как бы шлачи на 3 на 3 а куда они пошли Помочь... вон они вон они вон они режим... бежим бежим бежим бежим бежим, бежим. не не надо. Это мне интересно. Привет, говно. Я вас вижу, да, О, блин. Боже, вы мы провалились. Я могу вам помочь, Олег! Уберечь, но... Всё, ну Кровать, кровать. Я вас вижу, вы так, на говно. Так, кровать ломаем. Я да, разрушил да, кровать. Делаю кил, потом... кил, кил, кил, кил. Сделал <с кил. <с Отойдите, идите с другими разбирайтесь. Я с этим говном, я вижу, он сильный. Подожди, рай, да не я думал, да ты, лезь, короче, ты я хочу Ненавижу я её, Я ненавижу <сор effect> эти застраив... Наблюдайте, Я у них сломал эту зачарованку. Поздравляй. Если сейчас его не будет... Петушара какой, а? Я, Петушара помогаю, Петушара. я могу бесить. Где он? Будет? Ну бесит, но когда застраивают вот так вот. Капец. Ой, ты... Да ну чел, смирись уже со своей судьбой. Ну как тут с вами были? Да блин. Чел, судьба Чел. предписана тебе умереть. Убить, убить его. Не могу надо убить. Знаю, ты... На говно ты просто! Убей. Убил все, лучший. Всяком... лучший. Фу. Капец. А, Ой, зеро, зеро. Меня бьют! Кто Нет. это за говно? Я не знаю. Я не могу тебе помочь. Это Видимо Зеро. Видимо зеро. зеро. зеро. У меня я меч выронил. Костя, ты что? Олег, отдай мой меч, пожалуйста. Он должен был выпасть. Вы не можете видеть игроков, ребят. Так остался последний человек и мы не знаем где он. Ай. Вот я знаю. А я, а, а это Лука остался. А -а -а. Да, здравствуйте. Лука, я тебе скажу, ты не в правильную сторону, если ты хочешь так сделать, не в правильную. Да, не иди! Стал тут и стоит. Не пройти, не проехать. Стоп, Лука, подожди, ты где-то здесь. Что Мне показывают ты вот сюда. Так, где-то здесь. Олег. Так, я иду сюда. Так, ай, иди сюда ты ты где-то вон там. Не показывай, ты там. Отбирай, держи, держи. Так, теперь тут. Теперь там. Э, ты где-то... Ты либо сверху, либо снизу. Вот в чем прикол. Спасибо. где Костя? Я И не туда? знаю, где. Он... Так, где он? Так, Костя где-то потерялся. Так, Линди, нужна кирка три на 3? Ничего, тоже? Фринди, нужна кирка 3 на 3? <связывая> э, да, давай. Так, стоп. Он либо здесь, либо не здесь. Идите. Он, мне кажется, здесь где-то. Он куда-то куда идет. я вижу, куда-то идет. Так, почему компас туда показывает? Значит, мы идем туда. Отслетим. Роем. Роем туда, потому что компас... Он... Туннелем. Я тоже иду под компасом, и компас мне показывает, что он где-то снизу, либо сверху. Лука, выходи, задрал, прятаться. Если ты сидишь, мы тебя найдем. Давай один на один пусть сразится с кем то из нас. Вы нападете все четверо. Я не Лука, Спасите. А, я провалился. Да я тоже мы нечестно играем. Че, его внизу нету? Мы нечестно играем? Да, типа, пробуем. Они по-обычному играют, ты гений. Типа, лол у нас давно... Вина нас вина. Вина. О, смотрите, тут что то есть. Ребята, тут лабиринты. Лабиринты, ребят. Это он, наверное, это он. Да, он, он специально, чтобы нас где-нибудь запутать. Так что... А мы берем, а мы, как бы, не гора к Магомету, а Магомет горе. Идём, Ребят, идём, я идём. не знаю. Так. Опа, опа, опа! Смотрите, тут кто-то поднимался вверх. Я поднимусь, вы тут копайтесь. Хорошо. Он, наверное, где-то здесь, наверное.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 знаешь, в Б20 секунд. Получил сам монет. Олег лучше. Прятаться и сидеть это как-то, ну, уже все. Но не очень. Ой, не попал, солдат, не так ты ведь понимаешь, что мы тебя рано или поздно все равно найдем. Привет. Либо время. А ты, привет, О, привет, <связано> говно! Так и знал, что ты здесь. Ура! Да. Он был сверху, я так и знал, что это его туннель. Давайте еще. А где? Так, где? на этом будем заканчивать. Если вам просто ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрумик. Всем удачи да. и всем пока. пока. пока.